Триада легких вертолетов России, Ми-34С, К-226 и Ансад. Первые попытки реализации проектов вертолетной техники осуществлялись в СССР в 20-е годы минувшего столетия. Однако серийное производство удалось наладить только после войны. В первую очередь государство отдавало предпочтение средним и тяжелым машинам, большинство из которых использовалось в армии и других структурах. Легкие вертолеты тоже производились но крайне малыми сериями. Сегодня ситуация изменилась, Россия может выпускать подобную технику, которая успешно применяется в гражданских целях и в определенных отраслях вытесняет своих тяжеловесных коллег. Ниже рассмотрены три наиболее популярных легких многоцелевых вертолета. Ми-34 производство этих машин началось в непростом для страны 1993 году. В то время стало ясно, что РФ необходима компания, которая будет заниматься строительством легких вертолетов. Идею поддержали сразу несколько известных предприятий, среди которых завод «ИМ», «Миля», «Прогресс» из Арсеньевска, «Агрегат» и другие. В результате была создана фирма «Легкие вертолеты Ми», спроектировавшая и запустившая в производство в 1999 году первый отечественный серийный легкий геликоптер ми 34 собирали не с нуля, а с нуля. Опытные полеты прототипа осуществлялись еще в 1986 Интересно, по натовской классификации его называют «фермет», что значит «отшельник». Машину в штатной комплектации оценили в 350 тысяч долларов. Ее предназначение – транспортировка грузов и перевозка пассажиров, патрулирование газо и нефтепроводов, дорог, обучение пилотированию, участие в аварийно-спасательных операциях. Обеспечение связан между удаленными районами вертолет получился удачным, он не только мог выполнять свою основную работу, но и участвовать в международных состязаниях. Выполняя сложнейшие фигуры пилотажа, например, такие как бочка и мертвая петля. Ранее ни один советский средний или тяжелый геликоптер не мог похвастать подобными достижениями. Конструкция и характеристики общая схема машины, традиционная. Это два раздельно расположенных винта, Несущий и управляющий. У первого четыре лопасти, у второго 2. Корпус модели состоит из сплавов алюминия и композитных материалов. Двигатель, изготовленный в РФ, имеет 9 цилиндров. Изначально это был М14, устанавливаемый на К26, мощностью в 329 литрах. Также производился вариант Ми-34 с силовой установкой Ellison 250. Технические характеристики вертолета: длина, высота с винтом, ширина салона 11,48, 2,75, 1 метр 27 сантиметров, соответственно число пассажиров до четвертых, потолок 3000 метров, скорость 180 километров в час, дальность 450 километров, самая последняя модификация машины ми 34 1 Производство вертолетов было прекращено в 2012 году. Предполагается, что из-за неконкурентоспособности с американским «Робинзон» Р-44, имевшего меньший расход топлива, большую дальность и скорость. К-226 работы по его созданию начались в 2008 году в компании Камов. Речь шла о глубокой модернизации уже использовавшегося К-226. Впервые новая версия появилась на одной из выставок в 2011 году. Главная особенность вертолета заключается в его модульности. В зависимости от необходимости, геликоптер мог стать полицейским, медицинским, патрульным, грузовым, аварийно-спасательным, пассажирским, сельскохозяйственным, если машина перевозит людей предлагается семиместная версия с двумя дверями. Для медиков предусмотрено два варианта вертолета – реанимационный и эвакуационный. В первом случае помощь больному оказывается прямо в полете, для чего есть все необходимое оборудование. Транспортная модель способна перевозить до 1200 кг груза внутри фюзеляжа или 1500 кг на подвеске. При необходимости вместо пассажирского отсека монтируется платформа. Также вертолет может базироваться на морских судах, его лопасти складываются, а все оснащение нечувствительно к соленой морской воде. Йохнические параметры и особенности на модификацию Т установили газотурбинные силовые агрегаты Aris 2G1 производства Франции, компания Sefron, мощностью по 580 лошадей. Иногда машину комплектуют двигателями Ellison 250 C20R2, каждый из которых развивает по 450 литрам. Другие характеристики – длина, высота с винтами – 8,1 и 4 метра 15 сантиметров, взлетный вес – 3,4 тонны, потолок – до 5200 метров, скорость – до 200 километров в час, дальность – 600 километров, с дополнительными баками – 750 километров, для изготовления корпуса применяются композитные материалы – винты, хвост. Кабина сделана из стеклопластика. Обновленная версия вертолета оснащена современной авионикой, включающей в себя систему управления и навигации, а также метеорологический локатор. Такое оборудование делает возможным полеты ночью, при сильном ветре или в иных неблагоприятных погодных условиях. Вертолет может эксплуатироваться в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 Преимуществом К-226Т относится и возможность его хранения на открытом воздухе без ангара. Этот вертолет стал первым в России геликоптером, спроектированным исключительно с помощью компьютерных программ. Такой подход позволил снизить расходы на разработку машины и упростить внесение изменений в будущем. К-226Т производится на двух заводах: в Улан-Удэ и на Кумертауском предприятии. Что касается цены, то за машину 2008 года выпуска сегодня просят 36 миллионов рублей. Ансат вертолет начали разрабатывать в 1994 году в Казани. Через пять лет были проведены успешные испытания и в 2004 геликоптер пошел в серию. Машина имеет несколько комплекта ЦИ, связанных с решаемыми задачами, патрулирование, участие в аварийно-спасательных операциях обучение пилотированию, транспортировка больных, раненых, тушение пожаров. Участие в боевых действиях в 2013 году Ансат, в переводе с татарского языка легкий, простой, был сертифицирован и стал использоваться в гражданской авиации. В это же время начались поставки машины за границу, появлению спроса способствовала удачная демонстрация вертолета на различных выставках, в том числе в Лебурже. Конструкция и параметры геликоптер разрабатывался с учетом международных стандартов. Впервые российский вертолет оснащался лопастями, закрепленными бешарнирным способом, посредством торсионов, сделанных из композитных материалов. Технические данные длина, высота 11,54 и 3,44 м, взлетная масса до 3300 кг, потолок до 6000 метров. Скорость – до 280 километров в час, дальность – 520 километров. Аварийно-спасательная версия машины пролетит 200 километров. Масса транспортируемого груза на подвеске – 1. 3 тонны вертолет управляется одним или двумя пилотами. В пассажирском варианте количество мест – 9. Модель Ансатор с предназначенная для использования в армии, может нести вооружение – два пулемета типа Корт 12,7 – ракеты воздух-воздух и другие авиабомбы, блоки пассивных помех и прицельно-обзорное оборудование. При этом максимальная скорость модификации РЦ составляет 285 км в час, а дальность полета 635 км. Вертолет оценивается в 260 миллионов рублей, ближайший конкурент С350 Airbus стоит 700 миллионов рублей. Легкие геликоптеры в РФ сегодня с 2012 года производство вертолетов росло, но поставки за рубеж не сильно снижались. В основном это было обусловлено большими внутренними военными заказами. С 2017 начался рост спроса, связанный с реализацией госпрограммы по развитию санитарной авиации. Из последних новинок стоит отметить ВРТ-500. Создатели этой машины рассчитывают продавать ее в Западную Европу. Очевидно, что электронная начинка и двигатели будут зарубежного производства. Конкуренция с компаниями стран ЕС и США – сложная задача. Хотя здесь стоит отметить совместное предприятие в Индии, где корпорация HELL собирает К-226Т военной модификации. В основном сегодня за границей используют устаревшие Ми-2, которые модифицируют. Всем спасибо за просмотр.